Себе вы не что вам есть и что вам пить. Конечно, надо быть на позитиве Автостоп, это такая штука Стоит под дождем на заправке и... Здорово, братан! <свист> Доброе утро! Еще такой вопрос, а правда что испанки? Завел первую ночь на море Я отворачивался и смотрел опять, отворачивался и засмотрел опять Здесь скучно 100 километров до Бурсона не доехал Да, это круто Хочешь стать знаменитым видеоблогером, но весь мир прославится Отель Пляж ну, Круто и Там надо было спать, мне мужики, пацаны говорят Эй, пацан, чувак Ты не спи, тебя обворуют Так, теперь надо купаться, плавать Леха решил меня отвести немножко в сторонку от Гамбурга Чтоб я не вернулся обратно Чтоб не было пути обратно в на Стою под Ганновером на большой остановке Стар. Прям на ночной улице Касселя стоит диванчик Хочется быстрее доехать до Испании и, может быть, Макс туда подъедет в пятницу, поэтому мне до пятницы надо, надо успеть туда. Тыква. Второй день. А доехали мы. Пока только до Франкфурта. <laughs> ладно пускай ни хрена не получается но мы сейчас сделаем правильный настрой. пускай я встречу того кого надо встретить и пускай тому научусь тому чему должен научиться илигруз пазы уже темнело поймал тачку до да, базеля а базыль посмотреть так и не удалось потому что с утра пошел дождь вот, и цены здесь дорогие Хосты 30 евро стоит и продукты в два раза дороже и я подумал, надо, короче, быстрее валить отсюда, потому что потом дождь будет еще сильнее, и получится только завтра уехать. А один день терять меня нельзя, потому что в пятницу приедет Макс в Барселону, мне до пятницы надо успеть. Короче, уехать у меня не получилось из Базеля. Буду пробовать с другой стороны города выехать через аэропорт. Пока что все-таки заехал в центр посмотреть. Ну не зря же я сюда пилил, под дождем мог. Ощущения такие же примерно, как в Германии был в Зацбурге, ну тоже похожий город довольно -таки. Типичные, красивые немецкие города, но как бы здесь скучно И наконец-то увидеть живых, настоящих, надеюсь, веселых испанцев. Блин, тут даже зонтик меньше 16 евро не стоит Блин, у нас как-то проще в Германии Зашел в любой супермаркет, заскочил там дождь когда за 2 евро купил зонтики Кайский потом выкинул его, знаете вот, нет, здесь они такое не продают что-то дешевку они будут продавать здесь, нет покупайте за 15-16, минимум а вообще в Базель всегда хотел попасть у меня какая-то книжка в детстве была там был Базель и еще кто-то какая-то картинка такая красивая, интересная на обложке была но я эту книжку так и не прочитал но название там Базель и еще что-то вот у меня осталось в голове как-то все время этот город манил чем-то. Очень хотелось увидеть. Специально завернул сюда. Такой фейс интересный. А, -а, а вот видно, Чувачок интересный заглядывает снизу. С другой стороны тоже прикольная штука. Один с ножом, а, -а другой язык показывает. Но это на самом деле труба водосток. Расписи прямо на стенах Тут прям вот картины Прям картины такие на стенах маслом, Настоящая классика Тут а, младенцы Держат дубовые листики Только не прикрываются ими, а над собой их держат почему-то Вот А тут вот охрана с палматинцами голые мужики и голые бабы сверху ну это же Европа, да, как бы из этого валим на автобус и убегаем отсюда, а вот еще до вот этого, конечно, надо дядьку обязательно показать вот. он очень сильно загорелый все, а пофиг пофиг на Базель валим в жаркие страны валим, валим, побыстрее там народ хоть веселый будет не то, что здесь, кстати, вот за спиной меня это уку укулеле, которое я взял с собой в надежде, что я песенки буду писать. Но третий день я ее просто не доставал даже еще, потому что мне тупо не до этого. Ой, какая коза. Проходим фонтанчик. Конечно, миленький все-таки городок тут. Смотрите, трамвай у них есть. Улочки такие ровные, изогнутые, чистые. Довольно мило. Опять я не могу из Базеля уехать. Да, но теперь есть новости. У меня новый телефон. Потому что старый сломался. Мне пришлось бежать в магазины покупать новый. я часа два или три потратил, чтобы все заново на него инсталлировать. Короче. Стою опять. И нифига. Уже который час. Первый раз буду спать на открытом воздухе. Доброе утро. Вот в таком уютном местечке. Я ночевал сегодня ночью. В дворе отеля меня пустили. Под крышей. Теперь едем в сторону Леона. Мы все еще на севере Франции. А, да, спальный мешок я уже сложил. Франция, подъезжаем к бережью. Вау! It's тихо. So Завел первую ночь на море. Черновечерно добрался до Лера. На море очень теплая, очень нежная вода. Легко купаться. А вот так я спал до пляже. Люди, короче, меня занесло в Жирону. Вот она красавица Жирона. Вот она какая. Ой, как было тяжело сюда доехать. Я здесь случайно оказался, не запланированный. Такая красота вообще! Хожу один по заброшенному пустынному замку ночью. Что за дела? Вообще никого я один тут. в восторге просто никого это вершины горы замок заброшенный в Героне обалдеть и все открыто кайф вот такая же Ирона красавица а я сейчас поеду с Максом встречаться на комплектации вот в Барселоной. Вы никогда не видели автостопщика у себя в городе, ну хоть кто-то, но ну, остановитесь, ну, пожалуйста. Еду вдоль моря на электричке, как... где-то через полчаса был на кемпинг-плаце, где мы с Максом договорились встретиться, потому что я вчера в Барселону не успел, а Макс вчера прилетел вечером в Барселону не нашел там ночевку. Короче, Макс как всегда будет. Телефон у него где-то непонятно где. Пока он на звонок ответит. Три часа ждать, короче. Бассейн с детьми. Ой, Макс! Ты что в Испании делаешь, а? Нифига себе, какая встреча. Здорово, братан! Офигеть. 600. А правда, что испанки, короче, они многие испанки купаются без лифчика и загорают тоже без лифчика. Леша, я на этот это тебе не отвечал, да? Такое, такое классное качество у местных женщин. На пляже, да? Совсем по-другому, не так, как в Германии. Любом можешь поговорить. Так, ни о чем. Поржать, да. Поулыбаться? Нет, ты не можешь сказать. Мне сказали, вчера я спал на скамейке, мне сказали, вак, ты вон так. Украсить что-нибудь? Вода такая же горячая, как испанка. Дегустировали Сангрию. Ну, и теперь никто уснуть не может. А. Травкой пахнет. Кто-то курит. Нюхаешь травку? Не, у меня на заложен, да, что-то есть. Слегка. Не, я чувствую нюхать. Да, и... я теперь тоже чувствую. Вот нам -то... в, этой, в палатке соседней, наверное.